Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о гипсокартоне, так как мы добавили разные гипсокартоны к себе в магазин. Есть простой гипсокартон в двух номинациях по длине, есть влагостойкий, то же самое в двух номинациях по длине и ветрозащитный. Ветрозащитного в данный момент, вот прямо сейчас, его еще пока нет, но очень-очень скоро он появится. И я вам сообщу первый об этом. Смотрите, что касаемо, вот, скажем, если вас интересует, какой вид товара, ну, в частности, GTS 9, его нет в наличии, вы заходите сюда, какой склад нужно определиться, у нас появилась возможность приобрести с разных складов, поэтому могут цены и условия отличаться. С какого-то склада мы можем забрать только целыми поддонами, с какого-то мы можем брать, скажем, по листу, поэтому... Всегда можете написать на почту конкретно, где вы находитесь, что вам необходимо. И мы постараемся подобрать под вас, ну, скажем так, оптимальный вариант. Но если вы конкретно знаете, что вам нужно вот с этого склада зайти, вы проходите в карточку товара, затем здесь есть кнопочка, так как нет в наличии, выбрать по-другому никак. Сообщить о поступлении. Нажимаете сюда, и вам нужно сюда внести свой email электронную почту вносите и отправляете как только мы добавляем товар в магазин и фунт, ну, появляется доступность товара в магазине вы получаете на почту сообщение что ваш ваш интерес по данному товару как бы одобрен вы можете допустим открыт к доступу или как вы ну, можете в общем зайти в магазин и посмотреть и там если хотите покупать можете приобретать эта функция достаточно удобна, не нужно постоянно там отслеживать или спрашивать, а, вот, а поступил, а не поступило, а вот есть возможность, а нет возможности. Также это может касаться там, с разных складов. Вот. Поэтому заходите, это касаемо любого товара, если его нет в наличии, вы можете себе сделать э, вот такую вот, скажем, с нашей стороны напоминалку, и вам придет сообщение. Также подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь в группу в Телеграме. Группа в Телеграме очень активная, я там провожу, можно сказать, такие как онлайн короткие видео. То, что у меня происходит на стройке каждый день, там, и в течение дня я тоже показываю это. Там можно делиться информацией, задать вопрос, получить ответ и так далее. То есть это достаточно ну, такой самый простой вариант. И также подписывайтесь на Инстаграм. Все ссылочки будут в описании. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.